Ну что, друзья, я в продолжение темы прогнозов на месяц, декабрь, на месяц крысы беру палочку, да, эстафетную, и сейчас я загружу свою. Вот, мы поговорим сегодня о прогнозе по другому методу, потому что Наташа рассказывала по методу Бадзы. я буду рассказывать по методу летящих звезд. Всех приветствую, всех рада видеть знакомые имена да. <смех> спасибо большое за приветствие ну и э, сегодня как я уже сказала мы поговорим об энергиях дома потому что бадзи это энергия времени которая нам в общем-то дает китайский календарь но мы с вами еще живем в домах и конечно кроме вот этой вот небесной удачи у нас есть еще удача э, земли то есть те энергии, которые у нас находятся в доме, которые, опять же, получаем от летящих звезд в доме. И э, дом либо поддерживает нас, либо не поддерживает, в зависимости от того, в каком месте мы больше времени проводим. И, конечно, Спасибо, Иван. И, конечно же, в доме нам не весь дом важен, да, то есть не все места мы будем оценивать. Нам важны определенные точки в доме, о которых я расскажу. И опять же, я надеюсь, что уже меня кто-то знает, я вот вижу своих студентов здесь, да, и если напишите, кто меня знает, плюсики поставьте, кто меня не знает, поставьте минус, просто я буду понимать, как нам сегодня с вами провести коммуникацию, и нужно ли что-то добавлять, рассказывать о себе или не нужно, вот вижу, что очень много людей, с которыми мы уже знакомы и много наших уже студентов, либо не студентов, либо посещают кто наши мастер-классы, такие вот открытые мастер-встречи, и не будем тогда много времени тратить на то, чтобы, вот, на то, чтобы я себе не буду рассказывать, потому что действительно мы уже знакомы с вами. Спасибо. Итак, у нас месяц Крыса начинается, повторюсь, 6 декабря. Будет он у нас по китайскому календарю заканчиваться 5 января, то есть по китайскому календарю у нас месяцы не начинаются по нашему привычному режиму 1 числа, да, и заканчиваться там 30 или 31 числа, немножко все смещено. И, конечно, это определенный такой для новичков создает определенный дискомфорт, но тем не менее, кто уже занимается давно китайской метафизикой, все уже привычны к этому, поэтому у нас вот и прогнозы начинаются в самом начале месяца, а не в конце предыдущего месяца, как раз потому, ну, по той причине, да, что месяц по китайскому календарю, который называется также каким-то зверьком, и в данном случае вот декабрь – это всегда месяц крысы, в любом году это месяц крысы, и он начинается либо 6 декабря, либо 7 декабря, декабря то есть в зависимости от того, как расположились планеты, потому что переход от одного вида энергии к другому виду энергии происходит на небесах и зависит от расположения планет. Высчитываются эти, высчитываются эти переходы по формулам астрономическим не астрологическим астрономическим ну и вот мы все знаем эти переходы да. И, то есть мы как бы придерживаемся вот этих ну, то есть, вот этих дат, да то есть они всегда меняются каждый год они могут быть разные ну примерно в одно и то же время но тем не менее Итак, у нас наступает месяц металлической крысы. Наташа по Бадзе все об этом рассказала, и мы по летящим звездам также можем построить прогноз и поговорим сегодня, что принесут эти летящие звезды в наш дом, какие энергии нас будут поддерживать, какие сектора будут благоприятные, какие неблагоприятные сектора, как корректировать негативные энергии летящих звезд, как нам использовать позитивные энергии летящих звезд, которые будут давать нам позитивные события, потому что все энергии несут какие-то события. Нам, конечно, надо понимать, как мы с этим будем жить. Да? В каком направлении можно и нежелательно путешествовать в месяц крысы, в каких секторах не нужно делать ремонт, начинать, потому что у нас каникулы большие, январские, и все как-то планируют большие дела на это. Ну и ремонт тоже является большим событием в жизни семьи, и тоже можно использовать было бы это время для ремонта, но вот есть сектора, в которых не стоит начинать ремонт, потому что ну, какие-то проблемы могут возникнуть. Несмотря на то, что уже год заканчивается, да, но, тем не менее, месяц впереди еще быка, его надо тоже как-то пережить, месяц крысы, месяц быка, и за два месяца много чего может случиться. И если мы ремонтом активизируем негативные энергии, то вот до конца года они у нас будут влиять на нас, и, в общем-то, сама на себе проверяла, то есть могут быть, то есть очень быстро сработают, и прям буквально можно в этот же день там то ли руку сломать, то ли ногу, и то ли что-нибудь похлеще. Вот, поэтому, конечно, мы вот эти, учитываем энергии в секторах домашних и используем, опять же, либо выбор дат специальный, потому что есть еще специальные такие вот, как бы, входы, да, такие порталы, когда можно лазечку такую применить, вот, но это уже специальный, опять же, индивидуальный выбор дат, это уже не, как бы не для всех рекомендаций, а именно в зависимости от того, как дом расположен в том числе. И, конечно же, без бонусов у нас не уходят студенты наши, да, то есть не студенты тоже, а слушатели наших мастер-классов, поэтому я приготовила тоже такую бонусную активизацию, которая будет уже завтра, 4 декабря, и вы можете ее использовать. Для улучшения жизни, конечно, да. Ну и поскольку у нас Новый год <laughs> впереди, то есть это месяц нашего вот такого григорианского календаря, это Новый год, мы будем праздновать. И вот, конечно, без елки ну, невозможно остаться, да. То есть вот такая красавица елочка на картине Шишкина «На севере диком», которые просто вот фантастические совершенно цвета. Прямо кажется, что вот сейчас северное сияние, просто северное сияние начнется, и мы его видим прямо, да, в предвкушении стоим, вот, глядя на эту картину. Спасибо, Лена. Поэтому вот полюбуйтесь, пожалуйста, на такую елочку и ну, ну вот рано еще с Новым годом поздравлять, но тем не менее в преддверии, да, чтобы так поднять настроение себе, вот я думаю, что многие уже покупают елочки, многие уже поставили у нас даже вот в городе уже э, на многих площадях елки стоят еще середина ноября, я думаю, что это рановато, но тем не менее такое новогоднее настроение нам создают, вот, итак, про себя, опять же, рассказывать долго не буду, да, я уже давно работаю в школе Натальи Пугачевой, прохожу обучение постоянно и сейчас, в общем-то, учусь, и, ну, это такой процесс, который мне нравится и который бесконечный, да, потому что всегда есть чему учиться, всегда есть куда двигаться и передавать, конечно, зна свои знания тоже хочется нашим ученикам, да, на Красной площади красота, да. Спасибо, Светлана, вам. Я очень рада, что ну, как бы заразила вас немножко да, вот, вот этой вот темы искусства, потому что искусство – это то, что радует нас. А нам сейчас очень не хватает вот этой красоты. Красота – это огонь, как вы знаете, да, вот кто -то мы не изучает, это красота – это ворота сцены, это стихия огня, и вот ее не хватает, и, конечно, нужно восполнять. То есть, вот, чтобы не впасть вот в эту депрессию, вот нужно восполнять как-то красотой, эстетикой, вот передачи на культуре я люблю смотреть. И вот сейчас даже, наверное, так подборку может на следующий месяц сделали какую то как-то как-то вот перестроить потому что есть еще и архитектура да, которая тоже завораживающая совершенно замки франции вот сейчас как раз на канале культуры идет серия таких фильмов документальных фильмов которые рассказывают о французских замках ну вообще потрясающе поэтому мне я как-то вот и ну меня это привлекает тема, да, не только вот потому, что у меня и огня не хватает в карте. Вот, наверное, по этой причине мне вся эта тема нравится, и мне, конечно, хочется поделиться. Ну, и э, все-таки э, не рекомендуется путешествовать в этом месяце в декабре в направлении где у нас находятся неблагоприятные энергии целый год это юго-восток и в этом месяце в декабре у нас будут неблагоприятные энергии на северо-западе то есть нам сейчас в этом месяце повезло потому что всего два направления как бы ну, вот по одной линии да два направления в которых не рекомендуется путешествовать это направление юго-восток и северо-запад Здесь э, картина Возвращения Улиса», э, ну такая она немножко в сюр, да, вот в Джорджио де в таком стиле сюр, но тем не менее, наверное, вы знаете, да, что Улис это вот как раз был царь Итаки, который вернулся, возвращался, вернее, к себе домой через много-много лет, уже когда приехал туда, на Итаку, а там уже власть его захвачена. Да, была, там добивались несколько человек, внимание его жены Пенелопы, и ему пришлось с этим бороться. И вот как бы такая вот картина она здесь <coughs> с возвращением, вот таким плаванием, далеким по морю, она здесь мне показалась в тему. Поэтому тоже у, вот, у этого автора, у этого художника очень много таких интересных картин. Посмотрите, кому-то, может быть, что-то вы найдете для себя интересное, полезное. Также э, в этом месяце, в месяце крысы, э, не рекомендуется делать ремонты э, на востоке, юго-востоке, северо-востоке, юге, юго-западе 1, 2 и северо-западе. Сейчас я вам покажу на картинке, более понятно будет, да, по изображению, но что такое ремонт, надо здесь, вот, да, тихонько обои можно поклеить, как раз, Ника, да, правильно задали, задали вопрос, э, задали вопрос, я как раз об этом и хотела сказать, что что такое ремонт на самом деле, вот ремонт, это когда мы изменяем целостность стен, скажем так, да, то есть гвозди в стены забивать вот в этих секторах не рекомендуется. Например, менять там потолки, ну, как-то подвесные делать, да, что-то такое вот делают часто, то есть все, что касается изменения целостности стен, то есть полки вешать, картины вешать на эти стены, менять, может быть, там окна, плинтуса прибивать, вот этого ничего делать нельзя вот этого нельзя а вот просто обои ободрать и переклеить обои можно то есть это не ремонт я надеюсь это понятно если понятно то плюсики поставьте пожалуйста да картина нельзя вешать если вы на, в этот сектор хотите повесить картину то нельзя а вот приклеить просто можно какую-то картинку пока да, без, без рамы то можно вот и Шпотлевать можно красить шпотлевать можно красить да то есть мы не бьем не туда гвозди не забиваем чтобы ну то есть целостность стен не меняем да если там что-то опять же молотком не стучим по стенам в этих местах не стучим чтобы было более понятно вот здесь такая картинка есть чтобы по секторам да это шаблон 24 гор и тоже можно его использовать, ну просто здесь вот более наглядно понятно, ну то есть то же самое написано, просто более наглядно, мне кажется, вот в таком графическом варианте э, видно. И э, если у вас находится тыл вот в этих секторах, тоже дом с тылом стоит на восток, юго-восток, северо-восток, северо-запад, юг и юг-запад, то тоже надо воздержаться, делать ремонт вот в тех секторах, которые описаны красным, да, и... В белой зоне делать ремонт можно, то есть посмотрите, какие у вас находятся комнаты вот в этой белой зоне, вот в них делать ремонт в декабре можно. Барные петли прокрутить можно в шкафу? В шкафу можно, в стену нельзя, да, в шкафу можно. Водонагреватель тоже нельзя, целый год жду, никак не дождусь, да, водонагреватель тоже нет, потому что получается, что вы на стену вешаете все равно, да. Да, на севере можно, двойка это, это нет не та звезда то есть это все можно здесь все все учтено вот в этом графике все учтено вот и как я уже сказала тоже у кого например Тылом дом стоит, стоит на восток, юго-восток, северо-восток, северо-запад, юг и юго-запад 1-2, да, то есть половинка юго-запада, она ближе, которая находится к западу, ее можно использовать, то есть нужно здесь более точное измерение, да, то есть нужно просто наложить вот этот шаблон 24 гор на план вашей квартиры, нужно сделать точное измерение, и если вы собираетесь вот на юго-западе делать ремонт, то значит нужно обязательно... Как бы проверить да, вот в каком месте у вас находится комната которую вы собираетесь ремонтировать что значит тылом у нас у э, ну, ну, как бы строительные это да это строительные названия у нас есть у дома фасад и тыл то есть фасад это лицо дома тыл это спина дома вот гараж отдельно стоящий считается ну гараж нет то есть если вы не живете же в гараже если мы говорим о домах, то вот в том месте где живете Гараж, в принципе, не считается так жилым помещением, то есть он на вас не, в таком ключе не действует. Разобрались с этим моментом? Куда не ездить, куда ездить, как ремонт делать, где не, не делать? Плюсики поставьте, если разобрались. Не подъезд с тыла, а дом сам, весь дом надо смотреть, весь дом. Если у вас дом многоквартирный, то весь дом рассматривайте. Угу. И э, на этом слайде вы видите в, сл в левом верхнем углу карту летящих звезд на этот год. Она работает весь год и будет работать еще в январе 2022 года, потому что у нас следующий год, э, год тигра, начнется только в феврале. И, соответственно, вот эта карта, работающая целый год, вы, наверное, уже с ней знакомы, наверное, ее видели уже несколько раз да, за этот год. И э, в нижнем правом углу это карта летящих звезд на месяц крысы. Прогноз мы делаем, накладывая вот эти две карты друг на друга, то есть у нас летящие звезды, которые годовые, они у нас живут в нашем доме целый год в этих секторах, и у нас, например, юго-восточный сектор, он неблагоприятный, вот этот юго-восточный сектор, сейчас Покажу. вот этот юго-восточный сектор он неблагоприятный весь год надо сказать что опять же по правилам китайской метафизики вот то что вы видите эти картинки да эти карты летящих звезд юг наверху то есть юг у нас всегда сверху вот здесь вот север всегда снизу это ну, так принято в китайской метафизике. поэтому сектор с пятеркой это юго-восточный потому что с левой стороны будет восток, с правой стороны будет запад. Ну и угловые сектора, это тоже будет юго-западный, северо-западный, северо-восточный и юго-восточный сектор. На карте летящих звезд, звезд месяца все то же самое. Да? То есть юг наверху, север внизу. И есть сектора, которые у нас неблагоприятны, как я уже сказала, весь год. Это у нас пятерка, это юго-восточный сектор, и мы там стараемся меньше времени находиться но и э, в карте летящих звезд на месяц пятерка у нас на северо-западе, и тоже этот сектор подвергается влиянию негативной энергии, потому что вообще все, <как> <Прошу> прощения, <как> вообще э, летящие звезды, это не просто звезды, которые падают с неба, да, это энергии, которые несут либо позитивные какие-то, качества свои обладают вот этой вот энергии позитивом, либо негативом, да? у нас все такое в мире дуальное, то есть есть плюсы, есть минусы, и есть негатив, есть позитив, и вот энергии делятся тоже летящими, ну, как бы как летящие звезды их назвали, они также есть позитивные и негативные. И вот в данном случае пятерка, у нас, про которую мы сейчас только что говорили, которая находится на юго-востоке весь год, это неблагоприятная энергия. Скажите, пожалуйста, кто знаком с летящими звездами, поставьте, пожалуйста, десяточки. Кто не знаком, что это за звезды, поставьте двоечки. Ну вот вижу в основном, что десяточки, но двоечки есть. <coughs> uh -huh. Так, есть двоечки. Хорошо, то есть много у нас людей, которые не знакомы с этой темой. И я немножко поясню, хорошо? Uh, то есть на этом слайде у нас комбинация. Вот сейчас расскажу, куда, чего. То есть на этом слайде у нас комбинация и как бы результирующие сектора, да, то есть красными у нас сектора указаны, которые опасные, которые э, негативные, где негативные энергии собираются, и мы, конечно, будем от них защищаться и будем меньше их использовать, эти сектора. А зеленым обозначены те сектора, которые у нас в этом месяце, в декабре, несут позитивные нотации, позитивные энергии, позитивные события, и, конечно, мы хотим, их использовать максимально, тоже расскажу как, и, конечно, благоприятно их активизировать, то есть эти сектора, потому что активизация каких-то благоприятных энергий несет благоприятные события в нашу жизнь. Итак, запомнили, да, что у нас в этом месяце, в декабре, в месяц крысы у нас юг благоприятный сектор и запад благоприятный сектор. Пока на этом остановимся. Если запомнили, поставьте, пожалуйста, девяточки в чат, число юга. Юг и Запад нам в этом месяце пригодятся. Хорошо. Итак, летящие звезды, они обозначены цифрами. Почему и карты вот этих летящих звезд в цифрах да, написаны? То у нас получается вот этих летящих звезд всего 9, потому что 3 на 3 это 9 секторов. И каждая летящая звезда это вид энергии, и, конечно, она имеет определенные качества. Да? Вот эта энергия несет определенные качества и э, приносит определенные события, которые соответствуют этим качествам этой энергии. Э, звезда 1 – это звезда, которая относится к стихии воды, и она несет благородных людей, коммуникации, новые знания. То есть это очень позитивная звезда. Звезда 2 – это земляная звезда. У нас таких... Три земляных звезды – это двойка, пятерка и восьмерка. Двойка – это энергия болезней, то есть звезда неблагоприятная. И, конечно, мы не любим болеть, и мы также защищаемся от этих болезней. Да? То есть из сектор куда прилетела вот эта звезда, он становится опасным для людей, у которых есть болезни, у которых есть... Хронические может быть заболевания, то есть есть риск получить новую болезнь, есть риск получить обострение болезни, скажем так, да, то есть мы также вот отслеживаем вот этот неблагоприятный сектор, тут уже в чате задавали вопрос про северный сектор, да, где у нас двойка весь год, и у нас там стоит защита на весь год, вот от этой звезды. Следующая звезда, следующая звезда это тройка, деревянная звезда, четверка тоже деревянная звезда, но они немножко разные. То есть, тройка она такая агрессивная звезда, и звезда такая движение. А четверка более романтичная, более такая звезда интеллектуальная, несет успехи, успехи в образовании и, в общем-то, более расслабленная, скажем так, звезда. Да? Звезда 5 это вот опасная самая звезда, потому что вот она у нас представляет императора такая, да, который задает тон и распределяет направление, куда же звездам лететь, то есть это самая главная звезда фактически. И, конечно, когда приходит к нам император в дом, да, то есть мы ничего хорошего, собственно, от власти не ждем, правильно? Она больше карает, чем милует, и поэтому мы от нее защищаемся, и использовать ее в простым таким смертном, как мы с вами, наверное, очень проблематично, и, в общем-то, поэтому мы как раз от нее и защищаемся, да, то есть стараемся ее не беспокоить. Не буди лихо, пока оно тихо. И звезды 6 и 7 относятся к стихии металла. Шестерка тоже позитивная звезда, потому что она дает нам отношения, налаживает властью, дает возможность наладить отношения с властью, сделать карьеру, завершить какие-то дела и проекты. То есть она такая позитивная звезда дисциплины. Звезда такого размеренного образа жизни, в общем, хорошая звезда. И, а седьмая, вот семерка звезда, она наоборот, она такая звезда грабежей, воров и, в общем, опасности, пожаров, такая очень скандальная звезда, то есть она не позитивная, да, то есть она не несет позитивной энергии звезда восьмерка она земляная, и относится к стихии земли и эта звезда в общем-то хороша во все времена потому что она дает стабильность стабильный доход она дает деньги деньги с помощью заработка то есть вот и напишет что люблю ее восьмерку деньги с помощью заработка то есть как потопал поел да что называется что потопаешь что полопаешь это вот про эту звезду и конечно же мы рассчитываем на эти деньги, да, то есть нам хочется поступ... ну, вот эти поступления иметь постоянными, поэтому мы, конечно, всегда активизируем эту восьмерку, канал у нас благоприятная звезда, которая приносит деньги, мы, нам всем это надо, и, в общем-то, эту звезду мы, конечно, любим. Звезда 9, звезда огненная, относится к стихии огня, и она дает радость, она дает хорошее настроение, она приносит радостные, радостные события, она приносит деньги, но такими, знаете, в виде э, премий, да, таких вот разовых каких-то, вот быстрых, больших и разовых, вот, вот такие вот моменты. Звезда такая 50-50, но сейчас она становится благоприятной, да, как бонусы, правильно, Ксения, да, спасибо. Сейчас она становится очень благоприятной, поэтому мы на нее тоже очень активно обращаем внимание на эту девятку, на эту звезду, потому что она скоро будет правящей звездой и будет вообще самой главной. Все ли здесь понятно по звездам? Если понятно, поставьте, пожалуйста, семерочку в чат, либо плюсики, либо семерочку. Вот семерочку давайте по очереди пройдем. Угу. Вот особенно новички, вот кто не знаком с этой техникой. То есть это определенное качество энергии. Да? Ну и здесь на этом слайде тоже переписаны все, в общем-то, качества энергии, все характеристики, какие бывают, да, то есть мы, собственно, отталкиваемся вот от комбинации этих звезд, какие попадают в наши сектора, в наши дома, и э, строим прогнозы. То есть вот на основании, собственно, вот этих качеств, которые есть у этих звезд. И, конечно, как я уже сказала, нам не весь дом важен, да, то есть мы не ну, просто... Почему? Потому что мы в каких-то местах нашего дома проводим больше времени, ну, например, мы спим, ну, как, ну там 8 часов, например, да, 8 часов, это треть суток фактически, правильно? То есть это очень большое количество времени мы проводим на одном месте, то есть мы получаем очень много определенного типа энергии, поэтому нам важно, какие звезды, какие энергии прилетели в нашу спальню и особенно на нашу кровать. Нам важно, какие звезды, какие энергии прилетели на нашу входную дверь в дом. Ну, то есть, если мы живем в многоквартирном доме, то в квартиру конкретно, в каком же секторе находится наша дверь в квартиру, потому что мы постоянно ее активизируем, правильно? Мы ходим через дверь. Если мы живем не одни в квартире, то каждый день, если человек пришел и вышел с работы, да, хотя бы по одному разу, то уже получается несколько раз за день активизируется эта энергия. Поэтому, э, если, Анна, у вас получается 5 часов, наверное, вы счастливый человек. Э, э, и активизация вот этого типа энергии, которая прилетел, прилетела на дверь, да, она дает там опять же приход каких-то событий, если это позитивные энергии у нас на двери, то позитивные энергии, позитивные события мы ждем в этом месяце, если негативные, то, соответственно, будут какие-то негативные события, ожидаем мы, и мы начинаем их учитывать и, в общем-то, их корректировать, да, потому что мы негатив не хотим получить в нашу жизнь. И, конечно же, нам важно, какие у нас энергии находятся на рабочем столе дома, потому что сейчас очень много людей, которые у нас работают в хоум-офис, да, на домашнем... Как бы дома, дома работаю. Поэтому нам важно, где мы проводим максимальное количество времени за рабочим столом, какие энергии там за рабочим столом помогают нам зарабатывать деньги или мешают нам эти энергии зарабатывать деньги. То есть дом не поддерживает это место, этот сектор, не поддерживает наше желание заработать деньги. И нам еще важно, какие энергии попали на плиту. То есть в кухне на плиту. И вот эти четыре точки такие, да, которые мы проверяем всегда. Сейчас вы будете спрашивать меня про туалет, кладовки, там и шкафы, еще что-нибудь. Мы в этот список, они включены? Не включены, правда? Поэтому про туалет не задавайте вопросов. Вы в туалете не живете. Вы в туалет зашли и вышли. В ванну вы зашли и вышли. Да, даже если вы там искупались, вы там 8 часов не спите в ванной. Поэтому в коридорах, в ванных, в гостиных, в гостевых комнатах, в библиотеках мы ничего такого не отслеживаем, потому что это не те места, которые для нас важны. Вот этот момент понятен? Инна, я сейчас переключу, вы можете сделать просто скриншот. Если этот момент понятен, поставьте, пожалуйста, также, ну давайте троечки в чат, не, давайте пятерки поставим в чат, потому что вы вот, если усвоили, то вы пятерочники то вы молодцы, вот, понятно, да, что еще раз говорю, у нас мы для активизации туалета учитываем, а в общем-то вот для летящих звезд нам, собственно, не очень важно, конечно, нам важно, если у нас в туалете оказалась какая-то благоприятная звезда, мы не можем ее использовать, да, это, в общем-то, не очень хорошо, но нам все равно важнее, какие звезды попадают вот на те точки, которые здесь на слайде есть, больше, собственно, нам ничего не надо, гаражи, там, коридоры, это тоже все нам не важно. На этом слайде все звезды годовые, где расположены, чтобы вы не забыли, да, может быть, вы там в карте вам не очень понятно, как читать было. Сейчас более понятно, как читать эти звезды, что это такое, в каких секторах они находятся. То есть это все мы можем использовать на целый год, но ну, год уже заканчивается, но тем не менее два месяца у нас остается, да, то есть можно использовать также вот эти сектора, здесь все расписано, вот, и если мы видим, что у нас спальня, например, в звезде болезней, то, конечно, мы не хотим, чтобы эта вся ситуация со здоровьем ухудшилась, то лучше перейти, конечно, в другую комнату спать. Ну, я сейчас по всем секторам расскажу, как они у нас будут, это на год, видите, да, именно в году, это годовое год, годовые расположение. Uh, по секторам на месяц крысы, я сейчас все вам расскажу, прям по каждому сектору, <coughs> uh, так, считается ли балкон, uh, открытый, открытый балкон не считается, комната нет, uh, <coughs> итак, начинаем мы с северо-западного сектора, и в этом месяце северо-западный сектор у нас поврежден вот этой вот пятеркой зловредной, вот этой императорской звездой, да? когда у нас пятерка, мы, конечно, всегда ушки на макушке держим, то есть и не хотим получить какие-то негатив, не какой-то негатив, какие-то негативные события, мы всегда защищаемся от этой пятерки. То есть вот эта комбинация, она на самом деле очень, очень такая опасная получается в декабре, тем более, что у нас Новый год впереди, да, то есть она, она может принести пищевые травления, она может принести простуды, заболевания, которые передаются половым путем. То есть все, что связано с праздником, как вы видите, да, все, что связано с праздником. Поэтому, пожалуйста, аккуратно, не используем этот сектор для новогоднего стола, не делаем на северо-западе дома, не собираем праздничный стол, да, и, в общем-то, риски такие существуют, да? вот как раз то, что половым путем, это, понятно, передающиеся линейческие заболевания, да, это связано еще и с какими-то распутными действиями, да, в основном, поэтому тоже здесь аккуратнее. Не используйте северо-западную комнату, не злоупотребляйте алкоголем в новогодние праздники, если, опять же, Конечно, все мы будем там, шампанское на столе, это уж как правило, да, но если какие-то крепкие напитки, то тоже покупайте в каких-то проверенных местах, в проверенных магазинах, чтобы это был ну, качественный алкоголь. Вот, поэтому было очень много вот, когда, или в октябре, или в, в ноябре, вот показывали по телевизору, было много отравлений. Вот, поэтому, Юлия, вот этот слайд. Мы говорим про северо-западный сектор. Я уже, мы пойдем по очереди, по каждому сектору, я все покажу по каждому сектору. Ну, и здесь как раз картина Эдуарда Мане, да, бар Фолибержель. это как раз бар, который э, в, в Рите, э, который посещал Эдуард Мане очень часто, и э, вот запечатлел там как раз вот эту сцену, да, то есть вы видите, что в зеркале сзади отражается очень много публики, очень много посетителей этого бара, вот, и, ну, очень известна эта картина на самом деле, да, потому что здесь такой тоже немножко сюр, видите, потому что сама вот эта вот девушка, которая стоит в баре, работает, да, бармен, барменша, вот, она стоит ровненько, и она должна в зеркале, в общем-то, отражаться, ну, по прямой, да, потому что она прямо на нас смотрит. Но видите, что в зеркале она отражается совершенно не так. И бутылки, если мы здесь посмотрим, они тоже отражаются не в правильном порядке, не так, как они стоят на столе. То есть немножко вот так вот <coughs> Мане сделал как бы <coughs> ну, картину не такой, как она фактически должна быть. То есть здесь и фантазии, и грезы, и явь, и в общем-то вот такой вот как в баре в тумане, в тумане, да, вот такой вот образ получился вот и что-то что-то такое вот и реально с одной, с одной стороны реальная да с одной с другой стороны уже голова там кружится идет под, под алкогольными какими-то парами что-то уже уходит уже в какую-то другую реальность поэтому вот монет здесь вот на этой картине отразил вот этот сюжет поэтому <клевый> еще раз да, северо-западный сектор у нас в этом месяце опасный поэтому очень аккуратно с качеством алкоголя и питания, да? и не собирайте столы в северо-западном секторе, чтобы избежать вот этой э, отравлений и вот этих вот последствий. Север, север, северный сектор. Северный сектор у нас э, годовая двойка там, сейчас пришла туда девятка, это хорошая звезда, но сама комбинация, вот эта двойка с девяткой, она, ну, дает проблемы, да, потому что она еще у нас на севере, то есть она может давать проблемы. То есть у нас двойка – это земляная звезда, девятка – это огненная звезда, то есть наша девятка вот эта вот, она будет усиливать двойку, усиливать вот эти проблемы со здоровьем. Поэтому здесь могут быть проблемы с почками, репродуктив, репродуктивными органами. Если у кого-то есть проблемы с этими частями да, организма, то, конечно, Нужно уйти из северной комнаты, то есть не спать там, да, то есть спальню перенести куда-то в другое место. Особенно в декабре. То есть можно просто перейти куда-нибудь, спать в гостиную на диванчик, да, или куда-то еще, там на кухне, у кого кухня позволяет на диванчик. Ну, то есть могут быть обострения, да, потому что девятка будет подогревать двойку, еще раз повторюсь. И э, я не сказала, да. А Корректор, да, вот, кстати, на северо-западе нужно поставить, здесь написано «корректор сосуд с соленой водой». Это просто мы берем банку какую-то с солью, и, вернее, банку с водой и просто насыпаем туда соль. больше ничего там не надо делать, просто это должна быть спокойная вода. Можно взять какую-то красивую емкость, небольшие такие сейчас продают, таким ну, как вазы или аквариумы небольшие, в общем-то, просто, чтобы это красиво смотрелось, то есть эстетично в доме, поэтому вы можете поставить вот этот вот корректор в северо-западной комнате. Можно двойку нейтрализовать металла, вообще можно, да, двойку, ну, не совсем, вот, конечно, тыква гулу, она лучше, да, то есть это прям вот инструмент, который против двойки, да, вот это тыква гулу, но металлические предметы тоже годятся. Тоже годятся. Если входная дверь на севере, опять же, повесьте тогда туда какие-то металлические колокольчики на дверь. Вот. Потому что, ну, или тыкву-булу как бы можно поставить в зоне, вот этой зоне двери, да, потому что у нас не просто сама дверь, у нас же сектор двери активизируется. Дверью просто мы активизируем сектор в этой энергии, этой энергии в секторе. Поэтому, если вы найдете там место поставить тыкву-булу, то это будет хорошо. Если не найдете место, значит, тогда повесьте какой-то колокольчик на дверь хотя бы. Вот. Минимальный объем соленой воды никакой. Там никакого минимума особо нет. Вы должны понимать, что, например, если у вас комната, ну, там, не знаю, там 50 метров, да, то, конечно, вам стакан с соленой водой, он ситуацию не облегчит. Вам нужна какая-то емкость. То есть это все должно быть соразмерно. То есть тут никаких рекомендаций в этом смысле нет, ни по концентрации соли, ни по емкости воды, да, но, тем не менее, вы должны понимать, что, говорю, если там комната 50 метров, то стакан будет недостаточно. Вот. Живую тыкву можно, да, тоже можно, совершенно верно, даже лучше будет живая тыква, если вы ее поставите. А у нас на Востоке, если я правильно поняла, почему мы до Востока еще не дошли, Наталья. Сосуд можно любой, любой. Воду налейте просто в любой сосуд, какой там найдете. Да? Какой найдете. Я почему говорю вот про такие небольшие стеклянные, типа аквариумов, да, потому что это, ну, такой самый бюджетный вариант, на мой взгляд. Без затей. Северный сектор, да, переходим. Северный сектор. Как я уже сказала, могут быть проблемы с почками, репродуктивными органами, могут дети хуже учиться, если у них рабочий стол стоит в северном секторе, например, квартиры, да, то есть комната их детская в север, на севере вашей квартиры, либо просто в их комнате какой-то стоит в северном секторе их рабочий стол. Дети могут начать плохо учиться, просто на этот месяц нужно этот стол куда-то перенести. Вот. Если уже есть проблемы с почками, значит нужно не спать в северном секторе, из северной комнаты нужно перейти куда-то спать, в другое место. Если на северо-западе вход, входная дверь, какая нейтрализация, кроме соленой воды? Да, собственно, никакой, только соленая вода, если входная дверь на севере. Ну, еще раз, да, только емкость можно поставить с водой, потому что северо-запад металл, только вода может ослабить, больше ничего. Вот, поэтому надо где-то место найти, я думаю, что можно место найти. И у нас может быть агрессия со стороны женщин. Тоже вот на Новый год, конечно, нам это совсем не нужно. Да, и вообще в конце года себя агрессивно вести тоже совсем не нужно. И это может быть между, как бы вообще женщины могут начать себя агрессивно вести. Почему? Потому что это женские энергии. И двойка это женская энергия, и девятка это женская энергия. И, в общем-то, они получат большую силу, поэтому почувствуют свою власть и начнут выхаживаться, как моя мама говорила, выхаживаться над мужчинами, вот, поэтому тоже следите, пожалуйста, за этим, ну, как бы, год, конец года, нам нужно, чтобы нам подарки дарили, нам нужно, чтобы мы весело встретили Новый год, поэтому сдерживайте себя, по возможности вообще, как бы, из конфликтов уходите, да, то есть, из, уходите, вот, поэтому, поднимает руку Наталья пишет, да, будьте похитрее, и, как я уже сказала, если есть еще какие-то проблемы со здоровьем, да, то лучше не спать в северной комнате вообще весь год, но в декабре особенно, да, потому что пришла вот эта девятка, которая будет усиливать двойку. Повышенное внимание к своему здоровью, своевременное обращение к врачу, если вы используете все-таки эту комнату. Как я уже сказала, что перенесите письменный стол ребенка в другое место, избегайте стресса, не волнуйтесь по пустякам, ну и, конечно же, еще раз, берегите мужчин наших, да, берегите мужчин. Это картина, которую вы все знаете из учебников, наверное, пятого класса какого-нибудь, но ну, не пятого, наверное, там, литература, может, шестого, седьмого класса, да, но она такая известная, она включена действительно во все учебники, как нам урок. Вот, опять двойка, да, Федора Решетникова, у него целый цикл, мальчик исправился, я уже показывала следующую картину «Приезд на каникулы». Вот, в других каких-то прогнозах, ну, вот эту картину вы наверняка все знаете, тут долго останавливаться не буду, в общем-то, мама такая сидит удрученная, да, как раз полугодие заканчивается, двойки сыпятся, вот, поэтому у нас сейчас вот такая же ситуация может с нашими студентами и учениками произойти, с нашими детьми, поэтому тоже обратите на это внимание, если заметите ухудшение в учебе или какой-то там ленца появилась, потому что двойка опять же дает нам лень, и, и обратите на это внимание, то есть не запускайте процессы, потому что потом будет сложно догонять, мы все это знаем. И как-то, то держите руку на пульсе. Ну и в качестве, опять же, в качестве корректора нужна тыква гулу, потому что это самое лучшее средство. Ее продают в каких-то фэншуйских магазинах, в интернет-магазинах. Ее можно купить в такой вот форме. Она, видите, какой вот она формы, да, какой вот она этой формы, ее можно купить, продают живую в магазинах, поэтому вы можете купить живую, прям можно срезать крышечку и оставить эту крышечку э, там на тыкве, и она будет спокойненько себе стоять. Вот, поэтому можете ее можете использовать потом и в другое место перенести, потому что двойка также летает у нас из комнаты в комнату, из сектора в сектор, поэтому ее можно будет потом использовать. Вот это вот самое лучшее средство от двойки. Я так понял, да, что в декабре баловать надо муще. Ну, не баловать, скажем так, но не нападать на них, да, то есть вот так, нейтралитет, нейтралитет. Понятно с севером, да? Угу. Переходим к северо-восточному сектору. Северо-восточный сектор дает тоже нам комбинацию, такой не очень благоприятную. Годовая там девятка, хорошая звезда, но в, в этом месяце, в месяце крысы, туда, туда прилетает семерка и девять-семь, у нас комбинация пожароопасная. Поэтому э, будьте внимательны, опять же, Новый год, да, праздник, мы это учитываем, поэтому не курите дома, особенно в постели то есть есть любители покурить в постели мужчины, ну и женщины тоже, вот, поэтому не курите в постели, потому что очень пожароопасная ситуация, если, особенно у вас спальня на северо-востоке, ни в коем случае этого делать нельзя. Могут быть ссоры между женщинами в семье, точно так же, да, потому что семерка – да, это звезда ссор, поэтому нужно следить за тем, что мы говорим, уходить от конфликтов, семерка может принести болезни горные легких может аллергия наступить опять же после пищевого отравления еще и, и аллергии может наступить да поэтому тоже такой же вот сектор не очень благоприятный это северо-восток ну и риск пожара про который я уже сказала в первую очередь потому что ну это очень опасная штука и что здесь можно рекомендовать? Одевайтесь по погоде, чтобы не простудиться, используйте БАДы для поддержания здоровья, чтобы, опять же, не простудиться, да, никаких там, ни аллергий не получить, ничего. Избегайте ссор, следите за, тем, что, следите за тем, что вы говорите, чтобы, опять же, не переросло это все в такой конфликт серьезный. Проверьте исправность электропроводки бытовых приборов на, на предмет того, чтобы не было возгорания какого-то, да, ну и, конечно, поставьте квартиру на сигнализацию, если вы куда-то уезжаете надолго. Вообще не рассказывайте никому ваши планы, потому что, опять же, семерка нам – это звезда грабежей, которая может, собственно, и реализоваться, да? И вот здесь э, я хотела бы вам рассказать о этом вот молодом человеке, Стефан Брайтвизер. Э, Молодой человек, 71-го года рождения, да, это самый успешный вор, который похитил более 250 картин и артефактов, ну, не только картины, и всяких, всяких, как, экспонатов из музеев на сумму более полтора миллиарда евро. И он не был пойман в течение долгого времени, карты его есть, но дата вот тут не написана, дата не была написана он простыл и попался в больнице, нет, просто э, он коллекционер был такой, он в детстве, э, когда жил с мамой и с папой, не были они богаты, но, в общем-то, любили вот, э, разные красивые штуки, да, мама с папой разные красивые штуки, потом, когда э, мама с папой развелись, он стал жить с мамой, и они в такую маленькую квартирку поселились, и ему не хватало вот этой красоты, и он э, решил что он вот будет вот таким образом, он считал, что он просто берет э, вот эти вот, спасает из музеев, спасает вот эти вот картины, экспонаты, и хранил дома, ничего с ними не делал, и наслаждался, да, то есть вот это его такой вот прямо любовь к искусству, то есть его подвигло на это, это вот любовь к искусству. Соответственно, Почему он долгое время это делал? Но ну, это не, не было десятилетиями, да, это было, допустим, пять лет, вот, че, в течение пяти лет. И э, почему он не попадался? Потому что он не продавал. Он, то есть он их просто любовался этими экспонатами, и он и не продавал их, да, и, потому что воры обычно начинают сбывать, как бы, рожажда наживы, они начинают сбывать, а у него друг, другая была идея. Вот. Но, к сожалению, все это закончилось очень плачевно. Почему? Потому что, когда он попался, Случайно, да, вот на этих кражах нашли, конечно, там часть, да, вот, но когда шло расследование, то есть его сразу задержали, да, он домой не попал, и его задержали, он попал в тюрьму, а мама, переживая за сына, вот эти все экспонаты просто выбросила в реку, представляете? И, конечно, часть из них вот просто была безвозвратно утеряна, то есть картины, естественно, расплылись, и, конечно, там был целый отряд полицейских, которые вылавливали все это из реки, извлекли, но часть все равно была безвозвратно утеряна, шедевров, которые, ну, это просто невосполнимо для мира, я считаю, невосполнимая утеря. Вот, и он отсидел 4 года, вышел на свободу, ну, вот сейчас опять под следствием, по той же причине. То есть это не клиптомания, это просто вот такая у меня любовь к искусству. Он ничего с ними не делал, с этими произведениями искусства. Ну, в общем, вот такая история. Вот. Но, говорю еще раз, печально, что это все вот, конечно, вот так вот мама, она тоже за утерю вот таких вот, за порчу шедевров вот этих вот, она, конечно, тоже там понесла наказание, да, но это нас уже, как бы нам это ничего не дает. Безвозвратно утеряно. И возвращаясь к Эстет, да. Возвращаясь к вопросу про э, тыкву вулу, да, конечно, вы эту тыкву можете потом, говорю еще раз, она через месяц, она действительно почернеет, если вы берете живую тыкву. Вот, поэтому просто ее выбрасывают, ставят в друг, другой сектор другую. Можно приобрести их, эти тыквы, они продаются, как я уже сказала, в интернет-магазинах, поэтому вы можете поставить как средство защиты тыквувулу и металлическую купить, да, и вот в таком, в таком варианте, как вот здесь показано, э, то есть разные они, вот ради пишет, у меня ничего, чернеет, это отлично, вот, э, можете вот использовать любые, да, то есть любые варианты, но ну, металлическую лучше, вот потому что чаще всего, потому что металл ослабляет вот эту землю, и, конечно, чаще всего используют металлическую тыквувулу, если, не, и, или натуральную, или металлическую. И в данном случае, если мы говорим про северо-восточный сектор, то здесь тоже корректор будет емкость с соленой водой. Еще раз, сами смотрите, какая вам емкость вполне как бы гармонично будет смотреться в вашем доме, да, в вашей комнате, поэтому здесь ничего такого, просто высыпаете соль какую-то, делаете просто соленую воду, никаких, собственно, нет тут рецептов да, таких особенных. Вот. А, так, ой, сори, не туда, щелкнула сейчас. Так, следующий. Закончили? Все понятно с этим сектором? Если понятно с сектором, то плюсики поставьте, пожалуйста. Угу. Восточный сектор. Следующий сектор восточный. Здесь у нас комбинация с годовой 4-2 получилась. Споры между свекровью и невесткой могут быть, либо старшей дочерью, то есть мамой и старшей дочерью то есть вот такие вот, то есть старшая женщина и э, средняя, да, женщина, вот, поэтому, э, ну, опять же, запасаемся валерьянкой, да, то есть на Новый год нам вот такие конфликты не нужны, запасаемся валерьянкой и э, уходим от конфликтов, понимая что опять же у нас год заканчивается а у нас старшая женщина считается еще кроме того что она по возрасту может быть вас старше да, а еще и по, по статусу по званию можно сказать да то есть она может быть еще начальником вашим то есть это вообще ни к чему там годовые премии и все прочее поэтому вот здесь нам конфликты совсем не нужны и э, с точки зрения здоровья могут быть обострение ревматизма болезни жкт тоже здесь можно быть, ну, нужно быть аккуратным, да, и как бы, если вы используете, например, восточную спальню, то также, кроме того, что валерианка нужна, еще нужно своевременно обращаться к доктору и следить за, вот как раз за желудком, за поджелудочной, за селезенкой, в общем-то, вот эти органы, они в зоне риска. Если не срезаете верхушки, конечно, а, ну вот, понятно, да-да, угу. плита на Востоке, это как? Ну, плита на востоке нам тоже что даст? Что нам даст на востоке? Риски каких-то болезней, да, то есть еда становится не очень полезной, скажем так, потому что двойка прилетела. Опять же, следим, как я уже сказала, ну, не то, что следим, вот с точки зрения, там, скандал поднимаем, да, но за нервные какие-то вот конфликты мы стараемся избегать, поэтому вот наберите терпения. Ну, и опять же, не используем этот сектор для сна, если у нас есть какие-то вот заболевания вот этих органов, которые у нас в зоне риска находятся, да? Ну, и в качестве, опять же, корректора у нас от двойки, корректора это тыкву вулуму туда ставим в этот сектор восточный. и срезана верхушка, как же без этого? Ну, верхушку, да, надо срезать. Вот, и, конечно, здесь вот тоже этот мнявый Игорь, это современный художник московский, не знаю там, насколько гениально он пишет, или насколько вообще цены вот эти вот его сюжеты, но сюжет очень подошел, и я вот вставила эту картину сюда, да, вот к этому слайду. Ничего не хочу слушать, называется. Тут видно, что женщина постарше, женщина молодая. Вот, лица страшные у него, ладно. Ну да, есть там такие, есть моменты, но Видно, да, что женщина возраста разного, и вот они в конфликте, что одна другой не слушает, не слушает. Это у него, по-моему, там есть целая серия иллюстраций к «Былой и думы», вот произведению «Былой и думы». Вот это. Тыкву обычную можно или только такой формы? Нет, только этой формы, потому что вот эта тыква вот такой формы должна быть. Юго-Восток. Юго-восточный сектор, как я уже говорила, он у нас неблагоприятный весь год, там пятерка годовая весь год у нас на Юго-Востоке, прилетает к ней тройка, тройка звезда агрессивная, и могут быть какие-то судебные процессы начаться, потери денег, грабежи, то есть это очень неблагоприятный сектор на самом деле в Юго-Восток, вот сейчас, особенно в декабре, не, вообще неблагоприятный. Это в определенные дни месяца надо ставить корректоры, но вы можете поставить в любое время, собственно, конечно, если вы знаете выбор дат, вы можете какие-то специальные даты выбрать, а можете просто поставить и все. И мы не используем комнату эту весь год, юго-восточную комнату, юго-восточный сектор. Если у вас на юго-востоке спальня или дверь входная в квартиру, на дверь вешаем колокольчик это обязательно и он будет висеть у вас ну, до конца года, то есть до 4 февраля следующего года, то есть повесьте. Если у вас спальня, то мы стараемся не использовать. Если невозможно куда-то перенести, ну, то есть спальное место, да, то есть нет, нет больше места, тогда хотя бы в этой спальне юго-восточной не ставьте кровать на юго-востоке, то есть на юго-востоке юго-восточной спальне, вот это место Опасная, не надо там спать. Если, опять же, комната небольшая, например, э, ну, столовый это столовое другое дело, да, мы сейчас говорим про плиту, у нас волнует плита и волнует кровать. Если же у нас получается юго-восточная комната, например, и вы, например, снимаете квартиру, да, и там или комнату вы снимаете, и у вас только вот кровать может стоять только там, тогда отодвиньте ее от хотя бы на полметра от э, стены. То есть вот таким До 4 февраля 2022 года. Совершенно верно. Вот. То есть нужно как-то себя немножко обезопасить, да, в этом плане. Еще раз. Про туалеты, ванны. Мы уже все сказали в самом начале, да. То есть мы про это не говорим. Купила Валдайский колокольчик, по вашей рекомендации, звучание очень завораживающее. Да, Юлия, спасибо, что вы прислушались, потому что действительно у Валдайских колокольчиков, у них можно подобрать, вот если там всегда обычно какой-то выбор нам предоставляют, да, их можно подобрать, то, что нравится на слух. Это фантастические звучание, конечно, фантастическое просто. Колокольчик дар Валдая, да, изменит он под луной, под, под дугой. Вот, поэтому действительно звучание просто фантастическое. В Столовой собирается вся семья, на сколько на, на два дня подряд или сколько на Диану вы там собираетесь времени проводите? Конечно, если вы там собираетесь с утра до вечера сидеть, то это будет влиять и каждый день. Да? Но я не думаю, что это такой вариант у вас. Поели, ушли, да, в столовой обычно поели, ушли. Ну, ну вот, я ну, настольные игры, это может быть несколько часов, да, то есть вы проводите там, например, после ужина, собираетесь там в 5 часов поужинали или сидите там до 12, тогда это тоже много времени. Это тоже много времени. Тогда учитывайте там звезды. Вот, тогда, опять же, средства коррекции, да, все, все, вообще, не, я вам не рекомендую столовой проводить, если сейчас у вас на Юго-Востоке столовая, не проводите там настольные игры, идите в другое место, хотя бы в коридор, ну, куда угодно, да, не проводите там столько времени, поели-ушли, называется, это вот сейчас на этот год, понятен момент этот? Не сидите там, не играйте, вот. В следующем году, пожалуйста, да, в этом году не надо. И обязательно там нужно поставить вот этот вот э, корректор от пятерки, который делается таким вот образом. Берете емкость с водой, то есть минимум литровая банка, минимум литровая банка, насыпаете туда килограмм соли, заливаете эту соль водой, да, и ставите на круглую белую тарелку эту банку ставите на круглую белую тарелку, потому что белый цвет и круглый, круглая форма ⁇ это металл, который будет ослаблять вот эту вот энергию звезды пятерки. И нужно вокруг, ну я это делаю вокруг, кто-то кладет прямо на соль в банку, и тот вариант и другой годится. То есть нужно просто положить также кружочком, выложить монеты. 6 желтых и одну белую, любого достоинства. Можно китайские вот эти вот брать сувенирные, то есть можно прямо из кошелька достать любого достоинства, не надо до большие какие-то э, суммы, да, чтобы это было, но тем не менее, то есть вот эти шесть монет, э, желтых и одну белую, разложить либо вокруг банки, либо прямо тоже кругом внутри банки на соль. И поставить это все нужно в, в юго-восточный вот этот сектор вашей комнаты, либо... Э, ну, вот в юго-восточную комнату и особенно в юго-восточный сектор, юго восточной комнаты. То есть понятно, да? Есть вопросы какие-то? Как, как сделать вот это средство коррекции? Воду наливать, конечно. То есть вы высыпаете в эту банку соль, да, килограмм соли. То есть там не надо ее растворять, эту соль. Она должна прям стоять, эта соль в воде. И доливаете воду, так, чтобы долить надо так, чтобы вода прямо вот была на два пальца, по крайней мере, то есть ну, выше, да, чем соль, вода, вот, то есть вода, чтобы стояла. И соль начнется испаряться, постепенно будете туда воду доливать, и вот эта конструкция у вас должна стоять до, опять же, до 4 февраля 2022 года. На лоджии сектора можно поставить? Можно, можно поставить, если у вас там юго-восточный сектор, в юго-восточной комнате, то можно если дверь металлическая, будет она считаться корректором? Металлическая она не будет все равно считаться корректором. Почему? Потому что вы ее открываете, закрываете. Она будет активизировать этот сектор. Да? Активизировать этот сектор. Наоборот. Поэтому соль какую купите в, Москве, какую купите в магазине? Крупную соль. Вот. Угу. И что я еще рекомендую? Ну, может быть, нет, ну тогда уже не в этом месяце. Давайте тогда уже, как начнется год. Можно повесить еще музыку ветра. Тоже в юго-восточный сектор с шестью металлическими трубочками. Но просто вам тогда нужно будет постоянно тарелку любую. Лучше, конечно, стеклянную. Потому что, опять же, стекло – это лучше, чем просто пластиковую тарелку вы возьмете. Вот, поэтому самое главное, чтобы она была без рисунков. Сейчас много тарелок продается белых нужен белый цвет и можно повесить вот все время спрашивают музыку ветра вот с шестью металлическими трубочками можно повесить но тогда вам надо каждый день об нее и ходить и звучать до да, звенеть обязательно в этой комнате чтобы звук то есть сами по себе, вот эта музыка ветра сама по себе, она не работает, если она будет висеть. Ее нужно постоянно вот так вот активизировать. Это как колокольчик. Почему мы вешаем колокольчик на дверь? Потому что он, когда дверь открывает, он звенит. И он вот эту энергию, он ее разбивает. Да? Вот то же самое с музыкой ветра. Как я уже сказала, тарелка разовая подойдет, вот, подойдет. Угу. Вот. Кот любит причать колокольчиками на двери. Это хорошо, это хорошо. На север тоже можно ее от двойки, можно на дверь, да, то есть, если у нас там двойка на севере, вот, Но ну, я еще раз говорю, от двойки лучшее средство – это тыква вот, ну, и поскольку у нас, опять же, это связано пятерка с грабежом, ну, не, не грабежом в прямом этом смысле, а вы просто можете инвестировать неправильно деньги, да, то есть, здесь у нас в декабре, если вы используете если вы используете юго-восточную комнату, если у вас в юго-восточном секторе находится входная дверь, не давайте деньги в долг, не инвестируйте деньги в этом месяце, не играйте в азартные игры, не делаем мы там активации никакие в юго-восточном секторе, в северо-западном, кстати, тоже. Если у вас в северо-западном, северо-западной комнате вы ее используете, да, спальня, например, у вас там, тогда мы тоже аккуратно с деньгами, 150 раз надо подумать, оценить риски, вот, и, э, то есть все-все вот эти моменты, э, касающиеся пятерок, они также для северо-западной комнаты работают, да, то есть нужно вот эти вот меры предосторожности усилить, э, ну, во много раз, да, 7 раз отмерь, один отрежь, это вот здесь. То есть не делаем активизации никакие и на северо-западе в том числе э, в пятерках мы в пятерках активизации не делаем электрическую гирлянду можно и молиться молиться можно гирлянду нет потому что гирлянда тоже будет активизации вот поэтому э, в общем аккуратно да <кх> э, ну и вот здесь как раз вот картина опять же мне кажется в тему это вот ограбление крестьян питер брегин младший он у него стиль как раз очень много бытовых сцен таких, и вот здесь, видите, яркие такие краски, очень ярко все написано, прям как живые. Такой вот художник был, такая картина. Кухня на Юго-Востоке. Плита. Если у вас плита на Юго-Востоке стоит в секторе Юго-Востока, в Юго-Восточной Кухня, тогда лучше ей не пользоваться в месяц в декабре. Лучше не пользоваться. Лучше какие-то, может быть, там, не знаю, скороварки, мультиварки использовать. Ну, плитой лучше не пользоваться. В какую комнату лучше переехать? В северо-западную или юго-западную? Но ну, в данном случае... Так, сейчас я подумаю. Семь... Там у нас двойка, да? Ну, давайте до юга-запада добредем, сейчас посмотрим. Корректор э, в качестве корректора для плиты не поможет? Нет, не поможет. Соленую воду без монет. Тоже надо, чтобы соль не растворялась один килограмм. Нет, еще раз говорю, соленую воду, которая без монет, мы, мы там килограмм не насыпаем, мы просто делаем соленую воду. Без всякого рецепта. Угу. Южный сектор. Южный сектор у нас прекрасный сектор, мы это запомнили уже, да? И там у нас комбинация 1-8. Она хороша для зарабатывания денег, и она не хороша для средних мальчиков. Если у нас в семье есть мальчики, вот для среднего сына и по возрасту для среднего сына это от 15 до 30 лет. Она также будет нехороша. То есть на юге, если у нас южная спальня, и там средний сын спит, да, тогда могут быть проблемы у среднего сына и обострение болезней почек, ушей. Вот у всех, кто там находится, потому что земля она контролирует единицу звезду один водную и вот как раз могут начаться проблемы связанные с как раз вот с единицей да? единица это вот с, проблемы с интеллектом проблемы с коммуникациями проблемы в том числе по здоровью с мочеполовой системой и с ушами поэтому обратите на это внимание то есть если у вас нет мальчиков то как бы и слава богу да ну то есть ну, может быть не в том смысле что слава богу а, слава богу что мы можем использовать этот южный сектор он прекрасный вот. для всех остальных он подходит и, конечно, поскольку он хороший сектор, то есть нужно чаще использовать эту комнату. Если там дверь, то тоже хорошо. Сама плита или ручки? Нет, сама плита. Мы смотрим на сектор не направление, а на сектор. Место, место. Да. Чаще используйте эту комнату южную, то есть находитесь там больше, работайте, просто, может быть, книжки читайте, там, не знаю, варежки вяжите, в общем, все, что угодно, да, просто, если вы не, не спали, например, просто можно там посидеть, да, какое-то вот время, хотя бы там 2-3 часа в день можно посидеть там. Хорошо там работать, можно поставить активизаторы на весь месяц. И как активизатор это можно использовать, опять же, кошку-манеки, да, либо мобиль какой-то поставить, ну, и если у вас все-таки нет возможности, там у вас сын и средний сын, да, и нет возможности перевести его куда-то в другое место спать, тогда нужно поставить в качестве корректора металлические предметы туда, в общем, весь металл туда сносите. Вот. когда сын между двумя сестрами, это средний сын, ну, если он по возрасту подходит, то это будет средний сын, если он между, как бы, если из мужчин брать, то это, он может отнестись и к, средне, и к старшему сыну, да? то есть здесь уже надо смотреть, потому что у нас один какой-то элемент, ну, объект, скажем, да? Там объект, человек, он не обязательно относится к чему-то одному, к какому-то одному признаку, там, а к одной триграмме. Нет, его можно отнести к разным триграммам, и они также будут на него влиять. Поэтому посмотрите вот по этому принципу. Если он с 15 до 30 лет, то он будет также мужчиной среднего возраста, и на него также это будет влиять. Кухня на юге. Мобиль на кухне можно поставить? Можно. В рабочем кабинете стол рабочий на юге. Значит, хорошо. Хорошо, да. Ну, и опять же, раз этот сектор у нас связан с деньгами, да, то здесь вот портрет купца Георга Гиссе, это также вот э, художник средневековый, э, такую давний, давнюю эпоху была картина написана, вот, поэтому знакомлю еще раз с одним художником. И Юго-Запад, там единица хорошая звезда, но там у нас тройка годовая, то есть, как бы, деньги заработать можно, да, но это деньги будут такие... Ну, рисковые, скажем так, да, потому что звезда риска, вот тройка – это звезда риска, это быстро, скорость, и когда люди очень быстро действуют, они недооценивают риски, поэтому можно деньги и потерять. Поэтому здесь могут быть разногласия, споры, непонимание и принятие неверного решения может быть принятие неверного решения, поэтому все-таки, если вы используете вот эту вот юго-западную комнату, если вы не собираетесь инвести инвестировать деньги, ни в какие там, ни, ни, ни в недвижимость, ни в какие там акции или куда-то еще, то есть вы можете ее использовать, эту вот комнату, да, то есть мы сейчас средства коррекции Увидим с вами, я вам расскажу, на следующем слайде оно есть, вот, и можете использовать. Но если вы собираетесь вот какие-то серьезные вещи делать, да, то есть связанные с финансами, опять же, да, или, например, там, принимать ли предложение о новой работе, там, о новой должности, это тоже, в общем-то, риски. Поэтому лучше, конечно, с кем-то посоветоваться и эти риски просчитать несколько раз, потому что возможно принятие неверного решения в данном случае. С юристами можно, конечно. То есть со специалистами в том числе, да? и опять же, поскольку у нас ссоры, споры, да, могут быть, то контролируйте эмоции, контролируйте то, что вы говорите, и опять же, волевьянка у нас это вообще просто не должна из кармана выпадать, да, всегда должна быть под рукой, активизируйте деятельность на работе, почему, потому что иначе вот эти споры и ссоры у вас будут дома. То есть это там тоже не надо, да, как бы вот если вы начнете действовать быстро и делать какие-то действия для продвижения в карьере, чтобы вас заметили, да, там какие-то, может быть, конкурсы выигрывать особенно, участвуйте в конкурсах каких-нибудь, это тоже вот очень хорошо будет работать, опять же, Новый год, кстати, да, вот эти корпоративы предпраздничные очень кстати, поэтому везде в конкурсах участвуйте, тогда эта, эта комбинация отработается, и все у вас пройдет тихо, спокойно дома. И, в общем-то, это будет отлично. В качестве корректора предметы красного цвета надо использовать на юго-западе. И... Ну, все должно пройти хорошо, короче говоря, да, вот то есть корректоры либо либо треугольной формы. Вот можно треугольные формы еще использовать, но треугольники такие вверх вытянутые, вытянутые, да, такие вот треугольники, если у вас есть такие предметы. Подушки ставьте, если у вас там спальня, ставьте подушки таким треугольничком. Не обычно, вот как мы ставим, а треугольничком ставьте. Это тоже будет форма огня, которая нам здесь нужна в качестве корректора. И. Опять же, да, неправильное решение. Вот я решила так продемонстрировать, что вот Уильям Хогарт, серия у него есть «Карьера проститутки», есть «Карьера…» там еще, забыла, кого. В общем, несколько у него таких вот было серий картин. И вот первая картина «В ловушке сводницы». Да, и по вот этой серии поставлен был в прошлом году, по-моему, в 2019 году фильм. То есть эта серия не забыта, картины не забыты, художник не забыт. И, в общем-то, этот фильм вышел на экраны, вот о судьбе вот этой как раз девушки, которая приехала в город, на, чтобы выучиться на швию, но попала вот в руки сразу же вот такой вот сводницы, которая ее увела не в ту сторону, да, и в итоге девушка очень рано умерла, ушла из жизни, ну и как бы это трагичная история, конечно, это трагичная история, да, поэтому... Оцениваем риски, советуемся с близкими или не с близкими, а лучше еще со специалистами, когда принимаем какие-то серьезные, важные жизненные решения. Вот, Это у нас юго-западный сектор. А, карьера МОТО, да, Сапи, спасибо. <laughs> да, карьера МОТО западный сектор западный сектор у нас тоже сектор прекрасной прекрасной комбинации у нас восьмерка хорошая звезда и шестерка хорошая звезда увеличение богатства сулит на планирование завершение проектов можно делать в этом секторе э, карьеру для военных но ну, военные сюда же идут и росгвардия и милиция и какие-то еще органы да у нас все что связано в общем-то с органами таким вот правоохранительными да. Э, соответственно что нам сделать благоприятно здесь? Конечно, нужно проводить больше времени, особенно, когда у вас какие-то есть незавершенные проекты, какая-то незавершенка, то есть завершать дела, там, хотите довязать кофточку, давно уже лежит в шкафу, садитесь в этот сектор, вы обязательно это сделаете. Хотите дописать книгу, то же самое, да, хотите планированием заняться, чем-то таким вот на будущее, таким долгосрочным, краткосрочным, тоже какие-то идеи вот в этом секторе вам будут приходить в голову очень ну, хорошие, да, которые вам позволит вот очень продвинуться серьезно, если вы опять же планируете какую-то карьеру вот в военном деле, да, тогда то же самое, проводите как можно чаще время в этом секторе, если у вас здесь нет ни спальни там, ни у вас нет, что там еще в входной двери в западном секторе, то просто проводите время в этом секторе. И, конечно же, хорошо сюда поставить кровать, рабочий стол, потому что эта комбинация также хороша для каких-то, еще раз говорю, начала проектов, завершения проектов, да, то есть разработки проектов, завершения проектов, в общем-то все, что связано с, на, с нашим продвижением, зарабатыванием денег, и соответственно, э, тут нужно не перетруждаться, да, то есть нужно соблюдать режим сна и отдыха, то есть переутомляться здесь не стоит, потому что может захотеться с использованием этой энергии, этого сектора может захотеться. Ну и, Активизаторы э, ставьте также на весь месяц, то же самое, можно мобиль сюда поставить, можно планировать вот какие-то э, вот например, там зажигать, в общем, все, что встретите в этом месяце, можете в этом секторе делать, очень хорошо для активизации он подходит, ну и опять же мобиль можете поставить, будет работать весь месяц, тоже очень хорошо. Дверь подъезда, дверь входная на западе, говорит ли это о большой удачи. В общем-то, конечно, если у нас дублируются вот какие-то энергии, да, особенно, это хорошо, но, в общем-то, подъездная дверь, она очень маленькую вам долю принесет от общего объема удачи, который распределяется по всем этажам, по всем квартирам и по всем жильцам этого подъезда, но, тем не менее, да, все-таки дублирование – это хорошо, в данном случае это будет хорошо. Вот. Если плита на северо-западе, можно готовить? Можно. Угу. На северо-востоке кухни нормально? Нормально, да. Ну и в качестве, опять же, демонстрации, вот и я э, осенью была, летом, летом летом была э, в Санкт-Петербурге, в Кронштадте, мне, меня, конечно, потряс вот этот вот э, Кронштадтский собор, который, в котором мощи нашего адмирала Федора Ушакова, канонизированного вообще, просто канонизированного, и... Очень красивый собор на самом деле, и вот как раз он, тут его и памятник стоит, да, то есть это, как бы, ну, как сказать, идол всех моряков, наверное. Ну, идол, может быть, это неправильное слово, да, употребило, но тем не менее, конечно, это великий человек, который действительно очень продвинул, наш флот, да, на, и много побед совершил, я говорю, что это вот действительно, он канонизирован моряками, они приходят туда раз в год обязательно, особенно когда там выходят в рейды какие-то большие, то они приходят в этот храм, вот, мобиль на западе на целый месяц запустить можно без учета натальных звезд, мобиль, он у вас натальные звезды не запустит, если у вас там совсем-совсем плохие натальные звезды, тогда мобиль поставьте хотя бы на две недели. Если совсем-совсем плохие, на две недели поставьте, если переживаете. Вот, спасибо вам. 7 Ну, тогда поставьте на две недели, еще раз говорю. Раз сомневаетесь, поставьте на две недели. Ну, и я о всех вам секторах рассказала, я думаю, что понятно. Нам самое главное, то есть использовать хорошее, да, не использовать плохое, использовать хорошее. Хороший у нас это южный сектор и западный сектор, собственно, вот мы на них и будем концентрировать свое внимание. Ну и активизация на завтра, 4 декабря, в час обезьяны, ее не используют те люди, которые родились в год дракона, Драконом нельзя, да, к сожалению, ну, Просто не будет э, как, позитивно, да, это драконы грустят. Ну, у нас много активизаций других, поэтому ничего страшного, если вы это пропустите. Направление «Восток», то есть на «Востоке» нужно поставить свечу на 2 часа во время с 15 до 17. Здесь времени я не переводила, если вы переводите время, привыкли переводить, то переводите, если не переводите, не переводите. В общем, каждый делает уже как сам принял решение для себя. И, соответственно, вот эта вот активизация трех генералов, нужно поставить свечу, опять же, если у вас там есть животное домашние, да, то есть, конечно, нельзя допускать ее к открытому, ну, этих животных к открытому окню. Следите, пожалуйста, помня, что у нас, опять же, в декабре, но еще не наступил, не наступит еще 4 декабря у нас месяц крысы, да, но тем не менее, все равно пожарную безопасность нужно соблюдать, поэтому открытый огонь, это обязательно должен быть открытый огонь, свеча. И вы ее ставите близко к стене, к внешнему периметру стены, к внешнему периметру квартиры. Ставите ее где-то ну, на стульчик, например, там, или на табуреточку, или на что-то там какую-то невысокую подставочку, или на полочку, или на что-то, на что у вас есть. Да? На сантиметрах где-то от 50 до метра от пола, от 50 до метра от пола, да то есть вот в этом промежутке. И, близко к стене, поэтому следите, пожалуйста, за пожарной безопасностью, вот, поэтому м, аккуратно с огнем, ну, и э, признаки активизации какие здесь, то есть она два часа у вас горит, ну, можно минут 15 отступить от э, края, от начала и от конца двух часовки, соответственно, вы, э, ну, загадываете загадывайте желание какое-то, да, то есть с, с финансами связано, потому что активизацию генералов мы делаем для денег, вот, и здесь мы э, эта активизация приносит деньги через 7 дней. Может быть, она небольшие деньги принесет, кому-то, может быть, небольшие деньги принесет. но В общем, в зависимости от вашей там, удачи по бадзы, вот. И какой признак активизации? То есть вот вы поставили свечу, самая такая легкая, на, на мой взгляд, активизация, это как раз активизация свечами. Да? И что вы можете увидеть? Приедет человек в зеленой одежде, рыбак или два ребенка. Или вы услышите о чьей-то смерти. Это тоже хорошо. Это, может быть, по телевизору вы услышите или увидите, что приехали там с рыбалки, да, вернулись мужчины, например, или два ребенка прибежали. Это может быть на плакате, это может быть, кто-то говорит об этом на улице. да. То есть, ну, Это домашняя активизация, то есть это не уличная активизация, это домашняя активизация, поэтому либо к вам физически кто-то приедет, да, либо вы где-то это увидите, услышите, прочитаете, как-то позвонит, кто-то расскажет, но ну, неважно, да. то есть вот это все. Это делается на востоке. Еще раз, да, в восточном секторе. Если у вас нет восточного сектора, ну, тогда, к сожалению, наверное, вы не сможете воспользоваться этой активизацией. Вот. Час, часы активизации написаны вот здесь. Видите, с 15 до 17. Вот. Если ванной на востоке, то перед комнатой ставить можно или лучше пропустить активизацию? Можно не пропускать. Можно прям поставить перед дверью. Опять же, на высоту какую-то ну, табуреточку, да? Вот, по малому тайчи можно сделать. Если нет востока, да, кстати, в гостиной тоже можно сделать в, этом, в восточном секторе гостиной. Это будет работать хуже. Я сразу говорю, да, по малому тайчи, это будет работать хуже. То есть найдете в гостиной, где ваш восток, и поставите. Но, тем не менее, все равно хоть что-то, правда? Хоть что-то. Если у кого-то вообще там, допустим, нет вариантов, и у вас есть, например, большой холл в квартире, да, то есть заходите в большая прихожая, можете прямо в прихожей также найти восточный сектор, в прихожей, и тоже поставить в прихожей, в таком холле, это лучше, чем ничего, я тоже за то, чтобы лучше, чем ничего, вот, эти подтверждения завтра должны быть или в течение нескольких дней, это может быть в течение нескольких дней, да. Вот. ну, это не нужно специально выжидать, да, еще раз говорю, кто тоже должен приехать, вот, но как бы у всех разное прокачивание, да, то есть у всех разная прокачка. Если вы давно делаете активизацию, то у вас может быть и просто в эту же двухчасовку вы что-то увидите или до двухчасовки. Перед началом активизации можете это увидеть и услышать. У меня такое тоже несколько раз было, ну, ну как в смысле, не несколько часто, да, случается, так скажем. Вот, но это может быть и несколько дней. То есть здесь просто вот вашей совместимости вот с этими энергиями пока. Если вы только начинаете делать, то можете вот не увидеть даже. Если даже вы не увидите вот эти активизации, не увидите эти активизации, тогда вы не расстраивайтесь, это не значит, что вы ничего не получили, да, вот, ничего не получили. Все равно активизация работает, потому что если вы делаете ее по правилам, как вот мы сказали, правильный сектор поставили, выбрали, правильно выбрали время, то все сработает. Даже если вы не увидели признаки активизации, поверьте. Поэтому все сработает. Беременным можно. Вы знаете, вообще, Наталья, вот с точки зрения беременных, вообще им никакие активизации, вообще говорят нельзя, потому что, ну, чтобы не будоражить, Никакие вот энергии там все надо спокойно, да, чтобы все было спокойно. Вот, поэтому сами тут смотрите на ваше усмотрение, да. То есть собственно активизация для денег нужно попробуйте, не нужно боитесь, не делайте. То есть здесь у нас сомнения в общем-то не приветствуется в активизациях поэтому если сомневаетесь, не активизируйте. То есть на ваше усмотрение. Да, проверим через семь дней. Да. Ну, да. Ну, вот, смотрите, вообще активизации вот этих вот генералов, да, это, конечно, хорошая активизация, они всегда с отложенным эффектом, они всегда с отложенным эффектом, но, тем не менее, они работают, вот. Да, и я, конечно, рассчитываю на, ну, на каждый месяц активизации прямо целым пакетом. Вы также можете ими пользоваться, потому что они стоят у нас просто совершенно такие нормальные деньги, адекватные. И, и я думаю, что каждый человек может себе позволить такие активизации э, за, такой, за такую стоимость. Поэтому дракону в час петуха можно. можно. Вот, Поэтому можете приобрести сразу пакет активизации на месяц. Вот. Ну и еще что я хотела вам сказать. Ну, ладно, может быть, это про другие активизации речь идет, поэтому кто знает, да. Еще что хотела вам сказать, что у нас планируется курс по 2022 году как... Вообще сделать прорыв в двадцать втором году, как выйти победителем из этого года, это вообще год трансформационный, очень мало времени осталось до смены энергии, у нас девятый период в двадцать четвертом году начинается, и, в общем-то, осталось немножко времени, чтобы подготовиться, поэтому двадцать второй год такой критический год для того, чтобы мы с вами могли успешно войти вот в этот период, и, собственно, год будет не очень простым, нужно быть... Тоже к этому готовым, да, и кому-то будет этот год просто провальный жутко, кому-то этот год будет фантастический, поэтому если у вас есть возможность применить знания китайской метафизики, да, то есть я буду как раз об этом рассказывать, вы можете как бы анонсируем, анонсируем мы это все тоже на распродаже, но вы можете также опять же себе пометочку сделать, я буду подробнее об этом говорить, но вот вам сейчас тоже первым слушателям рассказываю, вот какой у нас планируется вот этот мастер-класс, он будет двух, двухдневный, и мы будем говорить как раз о 22-м годе, как, как нам в этом году стать успешными, да, то есть вот как его пережить, что нам нужно для этого, есть там часть прогноза будет и что нам нужно для, для этого в себе развить, на что нужно обратить внимание, что будет процветать, что не будет процветать, кто будет процветать, кто не будет процветать, кто не будет процветать, не будет процветать что делать с этим, вот, то есть вот такие советы будут очень практичные на 22 год, поэтому я вам анонсирую этот наш мастер-класс, приходите, он будет у нас планируется 25 числа, по-моему, да, Лена, ну, вот, если я не ошибаюсь, ну, в общем вот в этих числах после 2 20 числа мы будем говорить подробнее на распродаже там поэтому на распродажу тоже приходите да, как раз услышите об этом тоже это не подцемень ольга это совсем не подцемень вот там будут конкретные просто рекомендации да я буду прям показывать опять же будет таблицка, таблицка, таблица таблицами это не подцемень вот там такой сборный будет угу. вот ну что друзья на сегодня это все Восток тыл дома, но в стране от окна. Можно ставить свечу? Можно ставить свечу, да, можно ставить. Угу. А, продвинутый оракул. Клени, наверное, нужно этот вопрос задать, потому что у нас сейчас стратегии. Мы планировали э, стратегии в январе. Если у вас будет желание оракул послушать, тогда мы оракул сделаем. Вот, либо, либо стратегии, то есть мы с вами об этом поговорим. Ну и на сегодня, опять же, повторюсь, да, что весь материал, который я вам вообще планировала рассказать, я весь рассказала. Вам желаю хорошей погоды, хорошего фэн-шуй на весь месяц крысы. Рано еще поздравлять с праздниками, но тем не менее, если с кем-то не увидимся в этом году уже там или на каких-то у нас открытых мастер-классах, кто-то не планирует прийти, то я вам желаю. Хорошего месяца крысы и хорошей встречи Нового года. А всем остальным, я надеюсь, что со всеми остальными мы встретимся вот на нашей распродаже, на наших мастер-классах. И, конечно же, у нас еще много мероприятий намечено на декабрь, да, на месяц крысы, поэтому всех будем рады видеть. да, Еще встретимся в этом году. Всем пока-пока.